Итак, друзья, всем привет! Всем, всем привет! Как специалисту, предпринимателю, который знает, умеет, есть навыки профессиональные, есть навыки предпринимательской деятельности, в офлайн, быстро выйти на хорошие доходы, увеличить свои доходы в несколько раз. Я Надежда Новосельская, психолог-коуч, Сейчас помогаю предпринимателям, которые давно мечтали выйти в онлайн, но боялись, а сейчас жизнь их заставила, потому что сами видите, что мы живем в другое время, сами видим, что информации в интернете много, конкурентов много, а тут еще наши страхи, да. Так вот, скажу вам кратко, что за... 9, почти 10 лет работы в онлайн, я поняла такую штуку. Первое. Оказывается, этот бизнес в онлайн, он тяжелее намного, чем офлайн. Я не была предпринимателем офлайн, я с государственной службы сразу пришла в интернет. В интернет в такую практику, что ли, свою, как психолога-коуча. И мне было так тяжело, я думала, что я ну, какая-то такая совсем-совсем ну, тупая, потому что трудно мне давали, давалось все. Организация процесса, постановка цели, видение своего пути. Возникали страхи на пути к тому, во время этого следования пути возникали страхи, где тебя там критиковали, где... Там кто-то писал в этих чатах во время там, трансляции, во время какого-то публикации или чего-то комментария на унизительные такие обидчи. Обиж обижаться надо было, и я обижалась, и хотела бросить не один раз. Так вот, первое, что хочу подчеркнуть – Онлайн-бизнес тяжелее, чем офлайн-бизнес. И я это узнала от людей, с которыми сейчас работаю с ними, чтобы помочь им выйти в онлайн из офлайна. Почему тяжелее? Оказывается, помимо того, что у тебя должен быть продукт, должен быть, должна быть конкретная цель, должно быть понятное видение. Какой товар ты продаешь, кому ты продаешь, за сколько продаешь, аренда, там, работа с продавцами, с партнерами. Это проще оказывается, чем онлайн. И поэтому теперь я понимаю, когда говорят специалисты, что онлайн-бизнес он самый интеллектуальный, самый тяжелый, самый классный, когда ты освоишь все вот эти азы и прокачаешь свои скиллы и навыки, первое выхода в эфиры, проведения эфиров, личных консультаций, а это узнавание людей, их практи... это по сути практическая психология. На практике вы узнаете психологию, потому что оказывается, чтобы увеличить свои доходы, нужно не просто ходить по занятиям, тренингам и качать свою там ментальность, да, а на практике нужно действия делать, прорабатывать свое я, я вот это сильное я, Гибкая я, сильная, я такой, сильная, это гибкая. Гибкий человек, элемент системы, управляет системой. Запомните это выражение, напишите в чате, кто меня слушает. Потому что система всегда нами управляла. Система семьи, система государства, система... Система, система, система. И системе нужны рабы. Почему так трудно сегодня прорабатываются денежные ограничения. Почему специалисты высокого уровня, которые преподаватели, предприниматели, коучи, психологи, у которых есть суперинструменты, они могут помогать другим людям, но они тупят назначить цену. Они тупят открыть рот, чтобы сказать, сколько это стоит. Потому что в их головах сидят установки, что продавать это барыги, что дорого это, кто купит. Ну, А кто купит? Тот и себя уважает. Тот, кто себя уважает, тот и купит. Вы не можете продавать человеку там, за, за пару тысяч долларов какой-то свой продукт, если вы сами этот продукт не купили и не прокачали свои скиллы, не повысили свою самооценку. И не сказали себе, я купила, я это сделала, у меня это получилось. То есть вы уже, покупая дорогой продукт, вы уже себя уважаете. Поэтому вы можете повысить качество своего бизнеса, поднять его на другой уровень. Первое, когда у вас есть четкая структура, когда у вас наработаны скиллы, навыки выхода в эфиры, четкое структурное понимание своей целевой аудитории четкое структурное понимание, что вы делаете для чего, понимание своей целевой аудитории. Но вот сейчас я выступаю для предпринимателей, для специалистов, которые хотят и могут, но боятся. Боятся, потому что у них нет программы подготовки, обучения того специалиста, который вы хотите, который вы хотите дать пользу. У вас нет четкой программы, у вас в голове каша. У меня тоже тогда это было. У вас нет четкой, четкого понимания, зачем вам деньги нужны. Ну вот живу я вот в доме, в котором нужно сделать ремонт. Ну и что? У вас должна быть четкая цифра. У вас должно быть это для левого полушария. У вас должна быть картинка, когда это будет закончено. Вы кайфуете от, того, от этого. И это психология, по сути. Если у вас только деньги, деньги, деньги, и у вас энергии нет, у вас эмоций мало, ну... Никто у вас не купит эту продукцию вашу. Поэтому второе, почему в интернете можно зарабатывать больше денег, и почему специалисты могут быстро себя реализовать, это быть готовым к тому, что нужно выходить в эфир, нужно четко понимать свою целевую аудиторию. У вас должна быть программа. Потому что вы прекрасно знаете, что в любом бизнесе эта идея – это команда, поддержка, если вы хотите хорошие деньги получать, и это регулярные инвестиции. Но без этого, но без того, что у вас нет идеи, нету конкретной цели, у вас не будет привет-привет, кто присоединяется, у вас не будет видения пути, если вы этот путь не простроите. Именно поэтому те, кто является специалистами, те, кто что-то можете делать хорошее, вы художник, можете создавать курсы, вы преподаватель, вы можете взять себе несколько человек в личный коучинг и привести людей с точки А в точку Б до результата, а не проводить дешевые лекции. Конечно же, вы можете создать курс и делать э, качественные курсы, такие, которые отличаются от других, например, там, английского языка, или там, математики, или там еще чего-то. У каждого есть свои потребности. Знаете, миллиарды людей в интернете сидят. Э, поэтому, когда вы являетесь специалистом, вам нужно взять ответственность за то, что вы имеете ровно столько э, денег, радости, счастья, любви, здоровья, сколько вы в состоянии взять на себя ответственности. Если вы боитесь, если вы считаете, что за 20 долларов можно продавать свои продукты, то к вам будут приходить такие же, которые боятся и которые такие же, с таким ущербным мышлением, с такими страхами, потому что если вы продаете за 20 долларов свои продукты, вы являетесь хорошим специалистом, это говорит о том, что первое, вы не уверены в своем продукте, хотя он там должен быть супер классный, я в, в, уверена в этом, я людей, людей консультирую и знаю их, их э, потенциал. Скорее всего, это нет уверенности в себе, в себе как личности, страхи потерять то, что я имею, а где я возьму деньги, чтобы заплатить, а как вы думали? Если ты не понимаешь, что цена успеха ⁇ это деньги, времени, нервы, годы, ну, так и будешь так сидеть долго и нудно. Если вы знаете, что есть те, которые уже знают как, у них есть структура, у них есть понимание, как создать программу, как продавать э, через вебинары, через консультации, как э, не бояться назвать цену. Ну, идите таких, учитесь таким людям, идите, учитесь. И если вы все боитесь, ну, бойтесь и дальше. Привязка к тому, что я потеряю даже те деньги, которые, может быть, заплачу, и, может быть, я не получу результата, это стратегия слабых людей, слабых, нищих, нищих в своем мышлении. Я тоже такой была и очень хорошо понимаю тех, кто сейчас боится. Поэтому я сейчас работаю с теми, кто готов на себя вкладывать, кто готов себя вкладывать и готов выйти на серьезные результаты. Не учеба ради учебы, а учеба на результат. Если вы коучи, психологи, если вы предприниматели, вы готовы делиться э, своими навыками, своими знаниями, вы готовы масштабироваться, готовы получать больше, давая людям больше, значит, вам нужно обучаться и вкладывать, инвестировать в себя. Одних каких-то бесплатных уроков. Ну да, если будете применять, вы что-то получите, конечно. Но, как правило, если вы не заплатили ну вы так и будете сидеть. Недавно общалась э, с одним из э, специалистов, который ведет таргетингу рекламу, и он говорит: э, я хочу большего, я хочу общаться, я хочу больше получать, я хочу масштабироваться. И Идей у него мало. Набросали идеи, где ты можешь масштабироваться, как ты можешь создать свой проект, как ты можешь разными способами, исходя из своих навыков сегодня, через свои умения маркетолога-таргетолога масштабироваться. Дело в том, что мы видим туннельно. Наша задача увидеть больше. Поэтому э, люди и идут на консультации. Во время консультации получаете идеи, инсайты. А дальше вы идете в программу или не идете. Поэтому и вас приглашаю на консультацию, где вы получите какие-то идеи, какие-то инсайты. Ну и еще третий момент. Почему, как вы можете выйти э, на хорошие результаты, увеличить свои доходы, э, если вы работаете как, каким-то специалистом, или вы э, являетесь каким-то экспертом какой-то области. Значит, повторюсь еще раз. Это создать свою программу, понимать, для кого ваша, ваша программа, узкая аудитория, не всех подряд. Вам нужно выбирать этих людей, потому что люди не понимают, когда вас видят в соцсетях, для кого вы и о чем вы. Вот сейчас у меня программа для коучей, психологов, консультантов и экспертов в дела, и я поставила позиционирование именно это. Если у меня были запуски по отношениям, у меня было позиционирование другое если идут запуски программы какой-то обучающей там про деньги, только про деньги, значит это про деньги. Поэтому в моей программе, в которую вы придете, если придете, захотите прийти, там будет и про мышление, там будет и про деньги, про установки, и про тараканы, которые мы боимся удалить и сидим там, где сидим. Поэтому для того, чтобы у вас, как у специалиста, вы могли повысить свои доходы в несколько раз. Первое. Я личностная, никчемная, ущербная, боящаяся заплатить себе и оглядывающаяся, оправдывающаяся, что нету денег, вот у меня там в там, тон. А что, где у А Откуда они возьмутся? Если ты всего боишься. Если ты сидишь и ждешь. Поэтому риск. Риск и еще раз риск. Поэтому предприниматели, которые уходит из офлайна. В, в онлайн у них уже есть эта жилка. Рисковать, двигаться, делать, движуху создавать. Но ее нужно структурировать, эту энергию, и эти ваши э, вот такие вот потенциалы. Итак, у кого есть идеи, кто давно созрел увеличить свои доходы, но боитесь, у вас нет программы, у вас нет четкого позиционирования, вы не знаете, для кого вы работаете, у вас каша в голове и вы вот тетка знаете, что вы сейчас в ступоре, вы учитесь, учитесь, вы дергаетесь, смыкаетесь, нету структуры, вы это понимаете, и уже заколебались ходить по тренингам, слушать какие-то вебинары, рекомендую прийти на бесплатную консультацию, бесплатную консультацию, которая я помогу вам разобрать ваши, ваши тараканы, по полочкам разложим, что вам нужно делать. Предложу вам пойти в программу, если захотите, если нет, ради бога, идите себе дальше, слушайте, ради бога. Но мне хочется большему количеству людей помочь, чтобы эти люди стали увереннее, сильнее со своим внутренним стержнем и больше влияли на мир. И в нем так много сегодня интересного, и в нем так много сегодня информации, которая еще больше заводит в тревогу. Конкуренция наступает, пандемия, нас грузит сегодня всем чем не лень, и наше клиповое мышление всасывает всю грязь, которая только есть. И если у вас нет своей личной цели, нет своего видения пути, то даже супер классный специалист, он попадает в яму, в депрессию и сидит на копейках и недоволен собой, и свою миссию, и предназначение не выполняет. От этого больно обидно. Кому это зашло и кому близко, кто хочет выйти на, на реальные доходы, поднять свое «я», поднять свое свои человеческое внутреннее «я», чтобы душа ваша радовалась, потому что мы же для чего-то в этот мир пришли, правильно? Для тех я предлагаю на бесплатную консультацию. Пишите «хочу» консультацию прямо под этим видео или пишите в директ. Те, кто слушает в Инстаграме, те, кто будет слушать в Ютуб, в Фейсбук, у вас такая же возможность. Таким образом, 16 минут эфира, надеюсь, вам было полезно. И те, кто заколебался уже сидеть и ждать, наблюдать за чужими лентами новостей и боитесь выйти на следующий уровень, welcome на консультацию. Я, Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч, могу вам помочь выйти на ваши доходы, потому что вы того достойны. В интернете много денег. Да, трудно, но не так трудно, как вам кажется. нужно делать все постепенно. И у вас это получится. Я точно знаю. Пока-пока. До встречи на консультации.